Всем привет! Это МС Мега, город Ижевск. Я все-таки решил открывать свой канал, на который буду выкладывать самые свежие фристайлы, видео, аудиозаписи. Всем буду рад, кто будет смотреть, комментировать, ставить лайки. Готов? Скоро новые фристайлы. Всем мир! МС Мега, город Ижевск. Спасибо!